А давайте представим, что же будет, если хотя бы в одном раунде, играя рейтинговые матчи, все же рискнуть и сделать что-то необычное. Я уверен, каждый на это способен. Ну а сегодня я покажу вам как раз те моменты, когда я рисковал. Думаю, будет интересно глянуть, почему я это делал и что же все-таки из этого получилось. Разумеется, начнем с чего-то простого, но ну а дальше перейдем к самому интересному. Погнали! Обычные рейтинговые матчи на карте трейлерный парк, сливаем уже второй раунд, но я решаю все-таки поменять класс на штурмовика и попробовать пройти на двоечку через ангары. Тем временем противник попытается зарашить по центру, я этого еще не знал, но как раз то, что я делаю именно сейчас, меняет ход всего раунда. Из всей нашей команды со мной остается один снайпер, вот я уже поставил бомбу, и просто делаю эйс. Карта вилла также рейтинговые матчи. Пытаемся пройти через правую сторону. Медик сразу же залетает на наш верх, и походу будет попытка обойти нас в спину. Но что интересно здесь, я вначале не понял, что на нашей респе будет еще один медик, но потом все же решил рискнуть и вернуться помочь снайперу. И как оказалось не зря, в итоге минус 8, и даже бомбу успел раздиффузить. Ну а теперь D17, иногда все же бывают такие раунды Warface, когда я просто собираюсь и прыгаю в квадрат вот просто так в самом начале. Если честно, затея очень рискованная, но иногда противник этого просто не ожидает и я могу оказаться в нужное время в нужном месте, при этом врагов вокруг будет просто тьма. Но все-таки на ремах, когда играешь хотя бы с кем-то по связи, это делать гораздо легче, потому что ты уже понимаешь, что если у тебя что-то не получится, тебе обязательно помогут или просто добьют оставшегося врага. Ну а теперь у нас карта депозиты. и каким же образом можно рискнуть здесь? Мне было достаточно просто прорашить по центру. Пробежать через это место здесь постоянно прокидывают гранаты, поэтому я реально рисковал, но, как оказалось, не зря. И вот как раз сейчас вы видите, как это обычно происходит. Что творится на этом месте, это просто капец, особенно в начале раунда. Но выход я все же нашел. И тут я понимаю, что всю мою команду раскромсали, остался один снайпер, которого уже убили. И теперь я один.